Всем привет, ребят! Сегодня настраиваем Ford Fiesta Ралийное на двухлитровом моторе. Здесь дуратек, да, по-моему? Дуратек Е, который Ресак. А Рисак тут от чего вообще? Рисак здесь... Он, по-моему, косвордовский. Ну, Ну, да, да. Да, я и смотрю, что-то похож на косворд. Мотор, в принципе, стандартный. Все это на январе-пятом построено. по драле. Обратка здесь без... Тьфу, блин, рампа безобраточная. Заливай пока. Все это, как видите, на юлинзах сделана. Подвесочка. Ну, ничего такого, в общем, особенного. Блок управления у нас вот здесь стоит. Мы уже катаемся давно, но это еще надо покататься. Есть какие-то непонятки у меня первый раз такое столкнулся, но сейчас будем разбираться. При сбросе газа почему-то э, смесь начинает э, резко обогащаться потому что типа кричит что бедно и тут же как стационарно ну то есть она остановилась на обороты на этой точке висят и он обратно ее валит говорит слишком богато там придется по ходу руками все это настраивать иначе ну мне не отрегулировать никак я всякими методами пытался но но не получается руками выставляешь все честенько попадает без проблем ну и что там с маслом Все, нет, нет. ну отлично просто мы тут наваливали в отсечки постоянно и заехали на бензоколонку, чтобы отдохнуть, ну, соответственно, заправиться, масло проверить. И в салоне просто маслом очень сильно звоняло, Где-то то ли с коробки кидает, то ли куда-то сюда, и он там на щитке масло у нас. Ну, и, соответственно, на выхлоп все это попадает, начинает дымить. Так что вот, тут как бы все как обычно. Сам-то как вообще понравилось Кузь? Мне все понравилось, да. Ну, самое главное. Потому что скоро у нас белые, ой, белые ночи. Ралли-Карелия, да, в конце месяца января. Сегодня у нас какое число? Одиннадцатое. да. А ралли, по-моему, 27-го или что-то. 27-28. Да, да 27-28 будут проходить. Соответственно, мы туда поедем 26 с ребятами. Уже договорились, дом сняли. Будем, в общем, смотреть. Главное, что погода не вот такая, как сегодня. У нас э, в районе минус 1 мерзотная все тает. И э, на гонках, сами понимаете, там ребята просто будут э, боевой шип э, резину просто гробить. Потому что будет гравий вместо снега. Так что вот как-то так. Снаружи, в общем, машина, как обычно, выглядит. Ничего такого особенного. А это у тебя, я так понимаю, первая, да, ралийная вообще? Да, это мой, да. У меня гольф за это. А, гольф за этого да. был. Как Урудицкого такой же. А -а -а. Ну, как Урдицкого. У него, конечно, классный гольф был, а у меня уже на коленях. Понятно, понятно. И как после гольфа вообще. Блин, после гольфа Совсем по-другому. Да? Ну гольф он такой, блин, не знаю. Ну, прям, я для не первого не... раза мне казалось, что а, да, вообще. Да. Потом в течение времени уже понимаешь, что, ну, что не то, что что то. Не то, да. Ладненько, ребят, я поснимаю еще изнутри. Там я не стал уже записывать и говорить о машине, потому что там вообще просто ничего не слышно было бы. Вой коробки идет, и, ну, соответственно, шум от выхлопа, от мотора. Так что продолжение будет. Приехали вот к ребятам в гараж, ну и соответственно у нас регулятор тут вообще отрыгнул, там крышка как обычно отлетает и все блин. И плюс вот эта тема с, со смесью совершенно непонятная, у меня я говорю за 16 лет первый раз такое встречаясь, это безобраточный Но ну, наверное будут бушжер переделывать, да, конечно. потому что тут смысла я не вижу в этой системе, где ничего не отрыгнет, потом можно мотор просто спалить и все. Так что, скоро мы продолжим ее катать, уже после переделки, я так понимаю. Ну и созвонимся и докатаем. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.